лето но на моем телефоне 18 октября и мы опять в лесу на очередной грибалке вот он масленок осенний красавец а он тут не один сразу два погодка прекрасная те грибы что я собирал ранее поистине трудовые а тут маслятки пошли Ты -то и успевай срезать Субтитры Так, что у нас тут в бугорочках? А это опять наши масляточки. Вот они родные. Ух ты! Посмотрите, как интересно. Вот эта полоса песчаная чей-то след а рядом такие огромные маслята ух класс они правда все в песке все в песке один из подписчиков рекомендовал мне чистить маслята на месте сразу смотрите тут целый табун пробежал ну вот когда они вот так из песка растут они же все в песке и поэтому я думаю если сразу снимать кожицу это будет преждевременным потому как песок все равно будет попадать на место, где все должно быть беленьким. Ух ты какие роскошные здесь мухоморы. Посмотрите, стоило мне заглянуть в болотце, как тут же из-под листьев показалась вот такая красота это что у нас это водосиновичек видите чуть-чуть свер... свернул из хвойного леса и вот такая вот удача а вот еще один вижу О, хороший но это какой-то другой сорт не такой не на такой толстой ножке так берем этот идем за третий вот он наш третий Классный. И знаете что, друзья? Пока третий срывал, где-то здесь я видел четвертый. Вот, вот этот настоящий красота. Посмотрите, нигде не укушен, свеж, бодр и здоровый Получается отличная грибавочка. Здесь краснеют мухоморчики. Мухоморчики. И здесь краснеют мухоморчики. Так. Сейчас я тут черненькое пообрезаю. И вон удали что-то. Краснеет. Скорее всего подосилочек, а так и есть. Вот он, наш красавчик, а вот это толстоногий, это я понимаю. А какой чистенький. много упавших листьев нужно внимательно смотреть ужик вылез погреться на солнышко словить последние лучи перед долгой зимой и возможно холодной весной не будем его тревожить обойдем уже кто такое? Настоящая красота открылась мне здесь. Посмотрите, какой. Просто чудо, что его никто не нашел. Посмотрите. А как, как, как он огромен. Вот это под березовик, я понимаю. Красота какая. А еще он чистенький и совсем не старый. Он просто такой вот крепкий удался. А вот здесь же его братец. Вот только он темней имеет шляпку. И мышка на нем отметку поставила о еще посмотрите такой же темный класс сегодня у меня настоящая экстремальная грибалочка дальше вы поймете почему и так с другой стороны этого болотца я наблюдаю вот такую вот картинку Ха -ха. пойдемте посмотрим поближе такой статный Просто красота. Шикарный. Катюша будет рада. Вот вблизи такого живописного болотца пробивается еще один подосиновичек. И рядышком еще два. Один такой вот. Красавец. Один вот это Друзья, по мнению. Вот эта Друзья, по-моему мне только что улыбнулась удача. Смотрите. Как-то сразу и не увидеть. Тут просто рядом люди ходят, не хочется кричать. Это, по-моему, никто иной, никто иной, никто иной, как белячок. Класс. Да, это он. Ну, наконец-то. Наконец-таки. Друзья, вы слышите? конкуренты и спереди и сзади ну катюша просто нервно курит в туалете по сравнению с тем как они хреново еще грибы <свят> Конкурирующее большинство смотрите на эту красоту сразу какое семейство О! замечательно замечательно крики со всех сторон так я наконец вылез из этого болотца где полно людей и сейчас вернулся молодой соснячок будем искать маслятки ну если будут попадаться болотца конечно мы их пропускать не будем вообще замечательный такой размер слышно машины ездят рядышком А знаете что? Экстремальность моей сегодняшней грибалки не только в том, что здесь тьма конкурентов, но еще в том, что я приехал туда, где сегодня стреляют. Друзья, если вы помните, в прошлом году мы с катюшей совершали некий маневр. Вот здесь вот болото вот оно такое кое-где есть брод нужно искать чтобы попасть вон в тот сосняк не каждый решится на это но я пожалуй решусь ну что с богом Главное пролезть через этиши и не утонуть. Какие-то. Ой, там слишком глубоко. Надо пройти дальше. Так. Выходим. Ни на чего-то тут еще и попадается вот такие вот масляки не маленькие кстати вот и еще... парочка не зря пролез Здесь, друзья тоже уже все занято как вы можете видеть надо уходить в свою стихию в болото один раз с другом пошли за грибами ну и также много людей было я ему говорю Леха, давай с тобой друг другу Громче и чаще кричать. Ау, ты где? И люди будут нас обходить. А он говорит, не на всех это работает. Это, наверное, работает на таких, как я. Есть другой тип людей. Ты громче кричишь. Они ближе подходят, и не дай Бог тебе крикнуть, что ты что-то нашел, они возле тебя будут раиться. А как вы, любите быть наедине с природой или любите массовое присутствие? себе подобных рядом в общем вылез я из того островка со снежком оставил там людей и несмотря на все эти негативные факторы смотрите какую красоту я здесь ношу Это же маслячки. Так и блестят на солнышке. А, видите? Грибов и так хватит. Смотрите, какая красота О, вот вижу привлекательное болотце я сюда редко доходил оно так далековато находится но зато здесь не слышно криков людей и гул машин сейчас посмотрим Какая живописная местность. А вот на этой облитой солнцем местности еще слышно крики грибников. И смотрите, что здесь растет. Два подосиновичка прямо на видном месте ну вот. первый и второй хорошо хорошо он а совсем рядом Музыка возле а, такое, Наверное, тут вот такой вот наверное подосиновичек он такой темный просто он загорел на солнышке я когда-то рассказывал своим зрителям что грибы подобно животным организмам загорая на солнце выделяют витамин D интересная местность такая здесь кто-то Натоптал тропу и проложил такой вот переходик. Благо я в сапогах. Сейчас пойдем посмотрим, что же там. Ой, главное не провалиться. Чуть-чуть не набрал в сапоги. Фу, а заманяла то как. Ну в смысле с болота. Это настоящая трясила Мох прямо плавает. Здесь. Прямо очень сыро. Ну, нифига здесь нет. Туда-туда. Интересно здесь очень. Посмотри какой масленок, да не один, вот еще рядышком. А они любят на склонах расти, большой, ну-ка, и здесь, Ха. класс. Друзья, сон ли это? Я, право, не знаю. Ну, я опять в лесу и с грибами. Ну что, друзья, собрали мы сегодня разных благородных грибочков. Спасибо, что были со мной. Иду уже домой, смотрю, а здесь, смотрите, Вот три. Вот два. Вон еще там торчат. Подвисили. Здесь просто хорошо, как во сне. А посему приступим мы к резне. Хладко. А это вообще как так большой А, их два Отлично Вот, вот. Высокие ножки Тут мы высокие ножки Ну вот почти полная признака. Еще я